Государственная телерадиокомпания "Литер Новости" в студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. Правительство Кыргызстана утвердило соглашение с правительством Казахстана о взаимодействии в области военной разведки, подписанного 25 июля прошлого года в городе Бишкек. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Это сделано в целях выполнения внутригосударственных процедур. Генеральный штаб вооруженных сил Кыргызстана определен органом, ответственным за исполнение соглашения. Министерству иностранных дел нашей республики поручено уведомить казахстанскую сторону о выполнении Кыргызстаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения. Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, а именно в Кодексу о нарушениях, законы о конкуренции, о ответственных монополиях в стране и проект о его одобрении. Как говорится в материалах министерства, законопроект разработан для устранения пробелов и правового вакуума в области антимонопольного регулирования и защиты прав потребителей. В Кодексе о нарушениях отсутствуют меры ответственности за злоупотребление доминирующим положением, недобросовестную конкуренцию, нарушение порядка ценообразования и не только. Также в кодексе отсутствуют меры ответственности за нарушение прав потребителей. Недалеко от границы Таджикистана и Кыргызстана сегодня в 7.14 ну, произошло землетрясение силой в эпицентре 5,5 балла. Об этом сообщил институт сейсмологии Национальной академии наук. Очаг располагался на территории Таджикистана в 29 километрах к юго-западу от села Каратеид и в 178 километрах к юго-западу от города Ош. В населенных пунктов Кыргызстана интенсивное землетрясение составила в селах Карамы, каратеид Шибе 3 балла. Объем воды на 1 июля в Токтагульском водохранилище составил 15 миллиардов 232 миллиона кубометров. Как сообщает в акционерном обществе электрические станции, среднесуточный приток воды в Токтагульское водохранилище составил 1111 кубометров в секунду, расход 295 кубометров. За прошедшие сутки объектами компании выработано 29 миллионов 376 тысяч киловатт часов электроэнергии. В столице состоялся круглый стол по обсуждению практики рассмотрения обращений в дисциплинарную комиссию при Совете судей Кыргызской Республики. В его работе приняли участие члены дисциплинарной комиссии, судьи, адвокаты, представители международных организаций, гражданского общества и средств массовой информации. В рамках мероприятия была представлена общая информация о деятельности дисциплинарной комиссии по поступившим и рассматриваемым обращениям, а также примененных дисциплинарных взысканиях представителям судейского корпуса. Другие подробности – материали нашей съемки группы дисциплинарную комиссию при Совете Судей с октября 2017 года по июнь 2019 поступило 10 представлений на судей для возбуждения уголовных дел. Из них в 8 случаях дано положительное решение. Об этом сообщила председатель дисциплинарной комиссии Камбат Архарова. По ее словам, всего за весь период деятельности комиссии к ним поступило 2378 жалоб и представлений на судей. Она также отметила, что 70% из поступивших обращений возвращено без рассмотрения по существу, так как автора обращений не осведомлены о требованиях, предъявляемых статьей закона о дисциплинарной комиссии при совете судей, к форме и содержанию жалобы и представления. Привлечено около 161 судей к дисциплинарной ответственности, то есть к различным видам ответственности. Из них, получается, 6 судей были досрочно освобождены от занимаемой должности и направлено значит, предложение президента Кыргызской республики. 11 судям было наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора, 31 судьям было наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, 103 судям в виде предупреждения». Дисциплинарная комиссия при Совете Судей является независимым коллегиальным органом, созданным в соответствии с Конституцией. Она была образована в рамках проводимой в стране судебно-правовой реформы. В ее полномочия входят рассмотрение вопросов о дисциплинарной ответственности судей, наложение взысканий за совершение ими проступков, а также внесение главе государства представления о досрочном освобождении от должности судьи и иные. Как отметила заместитель председателя Верховного Суда Айнаш Штукбаева, на момент учреждения дисциплинарной комиссии у них уже было на рассмотрении порядка 700 жалоб и обращений. Я считаю, что этот орган необходим для того, чтобы рассматривать нарушения, дисциплинарные нарушения, допускаемые судьями при разрешении тех или иных споров. И, безусловно, я ознакомилась с материалами дела, я думаю, конечно, здесь она выявила этот анализ, обобщение выявила слабые стороны судейского корпуса, именно точки конфликтных соприкосновений судейского корпуса судей с участниками процесса. В любом государстве судебно-дисциплинарная система является одним из необходимых факторов обеспечения независимости судебной власти. Кроме того, она должна служить интересам независимости судей. Как отметил бывший член Высшего совета магистратуры дисциплинарной комиссии Франции жан мари Юэ, который сопровождал начало деятельности дисциплинарной комиссии в Кыргызстане, «судьи, действующие на основании закона, должны быть уверены в том, что им не придется опасаться дисциплинарных взысканий». Несмотря на то, что у нас разная юридическая культура и разный принцип работы организации, у нас есть общие ценности. Мы заботимся о том, чтобы качество выносимых судебных решений было высоким и чтобы ожидания всех участников судебного процесса были удовлетворены. Участниками круглого стола были обсуждены итоги проведенного анализа обобщения практики рассмотрения дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской республики обращений о привлечении судей к дисциплинарной ответственности. По итогам обсуждения ими были сделаны соответствующие выводы и рекомендации. Тимур Тимиргалеев, Каязов, ЛКР Бишкек. С начала года кредитный портфель Российско-Крымского фонда развития составил 317 миллионов долларов, одобрено 1700 проектов. При этом 80% от общего количества проектов находятся в регионах страны. О том, какие предприятия малого и среднего бизнеса удалось запустить в Оржской области благодаря кредитной поддержке Российско-Крымского фонда развития и помощи со стороны государства в материале «Айтулкун Сулпоевой». Это единственный завод в Кыргызстане по производству одноразовых шприцов. В настоящее время здесь производятся одноразовые инъекционные шприцы объемом 0,5 мл для инсулина. Данный завод в скором времени планирует развить сотрудничество со странами ближнего зарубежья. Данное предприятие расположено в Ожской области. Завод является единственным по выпуску инсулиновых шприцев на территории СНГ и единственным отечественным производителем одноразовых медицинских шприцев в Кыргызстане. Работают здесь 52 сотрудника. Расширить производство и создать все необходимые условия для рабочих удалось благодаря льготному кредитованию Российско-Кыргызского фонда развития. Производит игла производят мажет и э, стимы расширениями. К в прошлом году, в вот, 17-18 году, мы получили Российский Кривистовый фонд э, 2000, 200 долларов, чтобы развить свое производство. Такого рода крупные предприятия далеко не единственные в Органской области. Как отмечают местные жители, благодаря государственной поддержке и финансированию РКФР, заводы и фабрики с каждым годом увеличивают объемы своего производства. Доказательством этому выступает данная компания по выпуску облицовочных плит. и приходится при торопении калпантаж. Здесь они проходят сервичную обработку, после промытки они разрезаются и отправляются в цеха. Выпускаемые на этом предприятии облицовочные плиты, которые еще называются травертины, экспортируются на сегодняшний день в Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Большим спросом пользуются они и в Кыргызстане. Как отмечает директор этого завода, именно из этой горной породы построены собор Святого Петра в Ватикане и Римский дворец правосудия. Поэтому спорить о качестве камня не приходится. Нет хлоп. «Камень мы привозим с местного месторождения. На моем предприятии работают около 120 рабочих. Раньше у меня были два завода. Увидев мое предприятие, представители правительства пообещали мне помочь в расширении производства. После чего я начал сотрудничество с РКФР. Я получил льготный кредит в 380 тысяч долларов. На эти деньги мне удалось открыть третье предприятие. Кроме того, была закуплена и новая техника». О развитии предпринимательства в регионах, а также о поддержке бизнесменов говорит и этот завод, расположенный в Узкинском районе Орска области. Здесь перерабатывают бумажные изделия в картон и выпускают полиэтиленовые пакеты. Товар полностью покрывает рынки города Ош и Карасу. Работница этого завода Шойла Кахарова с удовольствием выполняет свою работу. Все же лучше, чем сидеть просто дома, отмечает она. В день она получает 200 сомов. Работа несложная, мне нужно только сортировать картон. Хоть предприятие у нас и маленькое, товар наш пользуется большим спросом, говорит Кахарова. На нашем заводе есть два отдела. В общем, здесь работают около 30 человек. Зарплату мы получаем в зависимости от стажа. Я пришла только недавно. Сейчас я получаю 200 сомов в день. Из переработанного картона мы делаем коробки для тортов и для выпечки. В основном наш товар закупают кондитерские цеха. Картон мы производим из бумаги, который нам привозят местные, а сырье для пакетов приобретаем из Китая. Таких предприятий, расширяющих и развивающих свое производство в Вожской области, немало. Способствуют развитию малого и среднего бизнеса в регионах, программы льготного кредитования и, конечно же, поддержка со стороны государства в виде облегчения ведения бизнеса. Например... Новые предприятия освобождаются от проверок на три года. Построена либеральная система налогообложения. Ставка НДС установлена в размере 12%. Ставка налога на прибыль установлена в размере 10%. Ставка подоходного налога установлена в размере 10%. Отметим, отечественные предприниматели освобождены от налога на импорт оборудования. Кроме того, были убраны тарифные и нетарифные ограничения. Час... В бюджете республики, согласно указам президента об объявлении 2019 года развития регионов и цифровизации страны, предусмотрено 2 миллиарда сумм на поддержку предпринимателей. Сейчас мы естественно экономики разработан механизм использования этих ресурсов. Проект решения внесен в правительство, он состоит в следующем. То есть предприниматель обращается в Агентство по продвижению защиты инвестиций со своим проектом. Этот проект направляется далее в правительственную поедет на комиссию и рассматривается проект, и, и идет решение либо одобрять проект на или не одобрять. То есть 2 миллиарда отсомов это Впервые в истории торговской республики мера такая направлена на поддержку предпринимателей в регион. Отметим, на сегодняшний день со стороны государства оказывается колоссальная поддержка как для отечественных предпринимателей, так и для инвесторов из зарубежья. Сотрудничает с правительством и оказывает поддержку и Кыргызско-Российский фонд развития. С начала года кредитный портфель фонда развития составил 317 миллионов долларов. На сегодняшний день одобрено 1700 проектов. Айтолкун Сулпуева, Бегзат Машрапа, ПЛТР, Ожская область. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.